То есть защищать свои права можно всегда. Но опять же, самое главное, опять, когда нам говорят, что вот есть Российская Федерация, есть суд, вы приходите опять в тот же суд. Вы говорите, здрасте! А вы кто, мадам там или вы одели черную мантию, а вы кто? Вам говорят, вот я там судья. Он говорит, на каком основании? Ну, самый частый ответ меня назначил президент. Мы говорим, хорошо, указ где? где мы можем ознакомиться с документом, подписанным президентом. Ну, вы же говорите, у вас на защиту президента. Нет, ну, назовите место, источник, где вы можете получить, ознакомиться с этим документом за подписью президента, с, с гербовой печатью, даже Российской Федерации. Где? Такого, опять же, вы никогда не найдете. Тоже абсурд, но факт. А самое, опять же, абсурдное. Мы открываем конституцию вот этого, так называемого РФ, и что мы видим? что ни один судья в Российской Федерации существовать не может. Потому что третья статья, 10 и тридцать вторая говорят абсолютно однозначно, что на исполнение, опять же, полномочий судьи можно получить только одним способом – избрание. Ни один судья в Российской Федерации никогда не избирался. Они, конечно, действительно пытаются использовать большинство, Вот то, почему не, до сих пор не переизбран судья Верховного суда – они используют старое вот это вот якобы правоприемство от СССР. То есть вот начинается вот такое. Мы, конечно, вроде РФ, но вообще мы там с СССР. Но... Нет, я в принципе говорю, что если вы от имени другого лица говорите, полномочия откуда? И вот действительно получается полная паранойя, что 140 миллионов, все ходят в суд. А Конституцию ну, хотя бы откройте. Если вы видите одно и а вокруг другое, написано одно, наверное, очевидно, что как бы что-то не так. Поэтому, вот, собственно говоря, вся Российская Федерация составлена ровно из таких же документов, из несуществующих, из хотелок, Ельцина, из чего-то. А как только любой момент вы копнетесь, вы упираетесь вот в такую вот странную ситуацию. Причем действительно по судам суды до сих пор используют получение от СССР. И якобы там переназначение от имени того же председателя Верховного суда и так далее. Но это другое лицо. Таким образом мы получаем, что в том формате, который нам предлагают официально жить, мы жить не можем, потому что мы не можем юридически защитить ни одно свое право. А, соответственно, у нас вариантов нет. Либо мы возвращаемся в какое-то минимальное правовое поле, либо мы да. на всю жизнь обречены как бы. А, граждане, мы должны законы. а законы они за... Нет, я немножко о другом говорю. Я говорю о том, как людям объяснить, почему Российская Федерация не существует в природе. Так, чтобы это можно было потрогать, пощупать на основании конкретных документов. Вот самый простой способ ⁇ это защита основополагающая. А ни один, ни один указ, вы не найдете ни одного указа президента, да, подписанного президента. Вот. Это вот все то же самое. Вот получается вот эта вся бутафория, и, собственно говоря, защитить вот действительно свои права на сегодняшний момент можно только вот путем фактически того, что вы достаете, а даже документы этой же власти. Вот уже на основании этого можно вполне успешно защищать, прекрасно понимая, что этой системе не существует, ее не может быть.